Так, добрый день, здравствуйте, меня зовут Павел, сегодня 1 апреля 2022 год. Сейчас я зачитаю публичное уведомление, заявление об отношении, о моей позиции, несогласии. Пользуясь своими правами на свободу слова, взглядов и убеждений, выбора образа жизни, свободы передвижения, выбора места жительства и иными правами, осознавая всю полноту моей личной ответственности за происходящее со мной, моим окружением и иными неизвестными мне лицами, понимая и видя, что на территории моего нахождения существует нарушение прав и свобод, законов человека, граждан, людей, жителей и других форм жизни, населяющих данную территорию, понимая, что так называемые органы, Создание и обеспечение правопорядка в лице милиции, полиции, судей, чиновников, должностных лиц, сотрудников и владельцев различных организаций и форм собственности и другие иногда являются нарушителями прав и законов государства территории моего нахождения, прав и свобод, покрывая друг друга и страха по принуждению, незнанию, легкомыслию или нарочно утаивают преступления или любую иную информацию о совершенных правонарушениях и преступников, также являются некомпетентными, неграмотными, отсталыми а в развитии и часто недееспособными. Видя, что собираемые налоги, пошлины, сборы не идут мне на пользу, и что я сам лично могу распорядиться данными средствами более эффективно, наблюдая, как органы... В государствах, называющие себя здравоохранением, почти ничего отдельного не могут предоставить. А если представляют, то некачественное медицинское обслуживание и плохое лечение. Или представляют на платной основе более качественное обслуживание. Занимаясь самообразованием и видя, что происходит в государственной и частной системе обучения и преподавания, что даваемые в кавычках «знания» и в кавычках «опыт» ничего почти не стоит в этом мире. Занимаясь своей жизнью самостоятельно, я, человек Павел Георгиевич Акишор, принял решение до тех пор, пока будут происходить нарушения со стороны кого угодно, далее по тексту, кем бы то ни было, Государственные организации, органы управления властью, юридические лица, государственные и иные служащие, прочие организации или личности и другие, и будут случаи возможных нарушений моих прав, я буду действовать самостоятельно, суверенно, как суверенная личность. Взаимодействие с кем бы то ни было возможно только при заключении письменного соглашения со мной, и согласование условий с прописанными правами и обязанностями сторон, ответственностью за несоблюдение данного соглашения и реализованными механизмами стопроцентно честного и справедливого наказания за нарушение моих прав, незамедлительно, сразу же по факту нарушения. В случае, если мои данные действия по уведомлению других лиц привели к нарушению прав невиновных, я готов понести честное и справедливое наказание и ответственность в той мере, в которой есть моя истинная вина. Если кто-либо или что-либо автоматическое, роботизированное, программное решение незаконно меня осудит в чем-либо, пусть его, их, ее, постигнет самая суровая кара наказания, все, что указано в данном документе, без ущерба для меня, себя, моих родных и близких, друзей и знакомых, моих и их прав и законных интересов. Все спорные или иные вопросы, которые могут возникнуть по данному уведомлению, решаются только суверенным трибуналом, судом, созданным с моего согласия. Ничто в настоящем уведомлении не может быть истолковано, как предоставление кому-либо, отдельным лицам или группе лиц, Правом заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные на уничтожение моих прав и свобод, изложенных в данном публичном заявлении. Точка.